Приветствую всех любителей видеоигр. Дредж продолжается. Нам нужно, во-первых, сбагрить. Как это открыто? Вот так вот сбагрить. Все наше барахло. Единственное, я забыл, нам, по-моему, да. И уже как бы решать, что делать. Потому что либо мы сейчас будем искать металлолом тот же самый, либо мы также, что можем сделать? Половить рыбы на эту серию как минимум. И ну, нам точно металлолом нужен, как ни крути. Аж без него мы не много, как бы, не сможем потом в будущем все равно покачаться Я очень хочу, судя по всему, расширить наш корабль, чтобы он был больше Это прям очень волнует uh -huh. Стоп Отлично. Отлично Так, поехали, разрушенный особняк Что такое? А, где мне искать реликвии, понятно Как тебе эти украшения? Не трать мое время на обычном браху? Говорят, таким мелочем заняты торговец В малой соли Ага Торговец в малой соли. блять, плохо. А там, по-моему, ничего нет, да? Да, может забрали оборудование, которое он хотел. Блин, ну так неинтересно. Малая соль. Блин, торговец малой соли. Ему это все делает, Рагомайд. То есть его эти сокровища вообще не интересуют. Очень печально, если честно. Ну, раз уж мы плывем обратно. Давайте хотя бы, не знаю, рыбку половим. Ну, хоть какие-то деньги отобьем. А без этого никак. И тем более, пока мы будем выйти обратно, уже с Уже вечере. Блин, а мне еще одна рыбка влезет. Вон, так. А, каюта, энциклопедия нет. Поручения нет, сообщений нет. Не понял, а где книги. А, вот. Я не знаю, вот он то, что он читает, это вообще как, как то играет роли. А еще мне очень интересно все-таки попасться тем лодкам, которые мы видели. Сюда, точнее. Как они как бы отреагируют, когда к нам подплывут. Если в этом что-то? Так, какая ты? Ага, я понял, не могу тебя ловить. Так, стой, стой, стой, стой, стой, стой. стой. О, уже, уже кто-то ответил. Так, ну она, по-моему, двойку занимает. Отлично. Тихо, тихо, тихо. А кто нам ответил а фиг знает, кто нам ответил. Но мы, в принципе, все успели. Так, ну мы же в малую соль, правильно, приплыли. Нет, ладно, понял. Не в малую соль. Ну, раз уж мы поехали, пока за рыбкой сгоняли, надо все-таки отремонтировать наш кораблик. Так, как раз ночь, самое время. Так, отремонтировать повреждения. Отлично. Потом, потом, потом, потом, потом. Три, отлично Три Не, не, не, ну подожди Блять Да не надо ничего устанавливать Блять, надо снять Переместить, блять Взять тебя Установить Отлично, мы теперь любую рыбу можем ловить Это вообще красота Так, вообще бы стоило бы Еще один фонарик поставить У нас денег не хватает очень жаль Так, а тут А тут у нас не хватает места А тут мы не прокачали, а тут у нас всего одна У нас есть одна доска, одна эта И поломанные практически Так, ну в принципе все Так, в принципе спать Проснуться Отчалить Все быстро и спокойно Так, там мы рыбу, по-моему, не можем продать Поэтому мы сейчас тупо туда плывем о, вон там какая-то интересная рыбешка будет. Ее мы поймаем, по У меня нужны деньги. Поэтому рыбу мы в любом случае будем ловить. Допустим. Так, ну поехали. Пропала? Пропала, зараза. Надо свет выключить. Может быть, он отвлекает. Так, давай посмотрим теперь. Торговец. Отлично. 25, 7, 35. Короче, копье, если честно. За рыбу я, блять, больше получаю. Горющий отец. Здравствуйте, все в порядке? Тут в округе не было каких-нибудь окружений? Были. Что тут скрывать? Несколько лет назад мой единственный сын погиб в море. Он все еще где-то там, среди обломков. Совсем один в холодной воде. Он из за всех сил старается сохранять спокойствие, но увидите, как он подрагивает от горя и... Что раздирает его изнутри. Скажите, я заметил, что на вашем корабле установлено... Дражное оборудование Если у вас получится достать какие-то вещи с места крушения Думаю, в душе сына было бы спокойнее Если бы у меня осталось хоть что-то на память о нем У него была бронзовая ременная пряжка С особой надписью Я ее сразу узнаю, если она вдруг вам попадется Я буду перед вами в долгу А я могу еще чем-то помочь А еще что-нибудь странно. Теперь я редко куда-то выбираюсь, так что не знаю, что где происходит Но я помню, каким был наш старый мэр в последние дни, перед исчезновением на него Было больно смотреть он метался с криками, бросайте все обратно. Кидал в море все, что попадется под руку. Он умолял каждого, кто бы был готов его слушать. Просто вопил в небо. В последнее время я его, кажется, почти понимаю. Я могу еще, еще чем-то помочь. Но нет, ничем ты уже не можешь нам помочь. Так, а что у нас по заданиям? Малая соль задание. Вот туда сейчас как раз таки и поплывем. Там какой-то крестик есть. Но я туда, кстати, подождите. А туда мне, наверное, ночью надо, да? Хотя ладно, пофиг. Давайте искать, поймаем. Отлично Так вот так. У нас места в трюме-то мало Надо все-таки прокачиваться Что у нас здесь? Доски Давайте возьмем Считаю, что сначала первым делом нужно налутаться Ой, да ладно, неожиданно Это нам для прокачивания в будущем пригодится Для исследования, скажем так Так Так, так, так, теперь Сашка думает вот так, вот так И допустим вот так Если мы делаем вот так То доски у нас все равно влезают только одни Да, печально как-то Все это дело Нам бы металлолом найти А металлолом у нас в любом случае Что, правильно, не влезет Бля Зря я все вот это оборудование пона Понаставляю Что у нас здесь, скажем, скаты М В принципе парочку таких рыб влезет Для апгрейда нам это как ни крути, нужно. Не, ну, нам точно нужно трюму увеличивать, блин. Потому что, на ну, этого прям вообще... на ну, Пару рыб всего закинуть, да, грубо говоря. Все. О, еще одну можно пойму. Отлично. Все. И можно плыть домой. Хм. Что у нас осталось? Да, прям место вообще ноль. Блин, жалко, что быстрого переключения никакого нет. На Е вот это зажимать. Не очень удобно. Чисто фактически там зажимать. Пока плывешь, пока то, пока все. Так, поехали. Сначала сюда. Так, сколько ты стоишь? 72 доллара. Красота. Так, сюда, сюда, сюда. Так. Это в трюм. Это в трюм. Да и все, и места больше нет, блядь. Сухой док. Ну, поехали. Сто долларов? А, ну, это я понял. Следование завершено. А, мне металлолом не хватает, да, блин. Поп -поп Погнали металлолом искать. Так, а куда? Пойдем по кругу. Уголь нас не интересует, это нас не очень интересует. Так, драго дерева нас не интересует. Тут тоже доски. Так, о, вот нам сюда Не, доски нас чисто фактически интересуют Но... Так, секунду Ага Ага Но и металлолом нас очень интересует Он как-то реже попадается Отлично Поехали еще разок. Отлично Все так, теперь как мы это делаем? Ага, вижу. Вот ну, нам вот сюда. Так, теперь главное аккуратно плыть. Да-да-да, я понимаю, что может все что угодно появиться на нашем пути. Сейчас мы развернемся. Только потом будем доставать. А что-нибудь влезет вообще? Я что-то прям начал доставать, я вообще не задумывался об этом. А, ну две доски фактически две. А, тут все из, уже израсходовано. А... Поплыли на свечение. А что они? Света боятся, что ли? Что они все расплылись Что-то страшное нашел. Так. О, отлично. Так. даже если я размещу так, да, ничего не изменится. Ну все, пора домой. Как бы как ни крути. Ой-ой-ой, ой. Смотрите. Причем они появляются, из от, ну, грубо говоря, из ниоткуда. Ну, может быть, они тут и были. Но, блин. Их все равно очень плохо видно. Хотя бы свет спасает. Отлично, сначала продаем. Так. Ну, продавай, ну, продавай. Так. Теперь возвращаемся вот сюда. Естественно, вот сюда и вот так. А! Так. -а -а -а -а -а -а. Теперь что нам нужно? Один металлолом Что это такое? Очищенный металл А где его достать? Ну ладно, готово Новый корпус. Получает корпус судна категории 2 И добавляет 5 человек для груза Корпус может выдержать дополнительный удар Ну да, это круто, это реально нужно Так, теперь плюс назад Возвращаемся, возвращаемся в трюм. Блин, не, я ничего забивать Не хочу, потому что я сюда могу хоть и поставить Какие-то вещи да, вот, например, тот же самый, вот эту вот штука. Срок установления час, рабочий плюс жесткие лопасти этого потескиного двигателя движутся в такт, движение сердца, оно полностью совпадает с вашим. Плюс у нас появилось два компонента исследования. Плюс символические погибели. Это тоже, в принципе, полезная штука. Так, что у тебя появилось, у тебя еще ничего не появилось. Спать. Подъем. Отплытие. Опять зарабатываю денег. Только это я не понимаю. Мы, получается, за дня в день вживем. За дня в день. А когда мы опять будем налоги оплачивать на судно? Я просто это не очень понимаю. Если честно. А что у нас под вес там? Мы поплыли туда, получается. Нам за малую соль надо плыть. У кого-то 100 двигателя прочитано. А, да все, больше читать нечего. С 10% шансов уменьшать запас рыб при ловле удочки. Удочку вытягивать рыб на 10% быстрее. Двигатели повышают скорость хода на 5%. Хорошо. Хорошо. А нам что нам заработать? А кто там? Ну нам куда-то сюда надо. По камере, по карте. Посмотрим. Может что интересное достать. Вот, а вот оно и свечение. Что-то как-то бьются. Так, на драгоценности, хорошо. Так, это мы просто продадим. Главное облодку это не ушататься. Ух ты, нифига себе. Столько препятствий. И все это, того, чтобы я это не мог достать. Так, бляха. А, кстати, вот она. Бронзовая бляшка. Так, еще. Что у нас? О, вот это нам надо. Блин, железо в моем случае в приоритете реально. Ой. Еще разочек. Да и исследования тут, как ни крути, очень нужны Так, это сюда Еще будет? Отлично Отлично Еще будет? Ну давай еще Я, конечно, останусь без места Но кофе Все, больше ничего не надо Блин, а что у нас здесь? Блин, это мне надо Она, по-моему, три ячейки занимает не, не уверен, сейчас посмотрим заодно А сколько время? А, уже свеч свечерело Ну, две ячейки, вообще красота Только, к сожалению, даже избавиться нет от чего Чтобы сделать как-то это иначе Даже что-то перекладывать нет смысла Даже, ну, допустим Вот так Чисто фактически Да о, еще. А, запас кончился. Ой, сейчас возвращаться будет тяжко. Ну ладно, ничего страшного. Как плыть, как что делать, это я уже в курсе. Главное чуть-чуть повиливать. Двойка? Ой-ой-ой. Да чтоб тебе. Отлично, и чуть-чуть подзаработаем. Так, тихо. Я что, зря его устанавливал, этот свет Так, карта Малая соль направо, сначала направо плыву Красота, не иначе Ой, ой что это у меня глазки начали появляться Не бояться ничего, не переживай Так, торгуется Постоянный клиент Возьмите вот от меня в знак признателя Он вам точно пригодится он берет из, из топки на столе и передает вам книгу. Она покрыта пылью, но в остальном выглядит хорошо. Так, до свидания. Это я, по-моему, продать не могу. Подожди-ка. Горющий отец. Здравствуйте, все в порядке? Насчет пряжки для ремня. Дать пряжку мужчине? Да. Вы даете пряжку мужчине. Это, это и правда его пряжка? Ох, благослови вас Бог, вы вернули мне сына. Пожалуйста, возьмите. Денег у меня нет, но, возможно, это вам пригодится. Конечно, пригодится. Я могу вам еще чем-то помочь Нет, спасибо. А я чуть было бы ее не продал, представляете? Чуть было бы, блядь, не продал Так, ну в принципе Это можно убрать в трюм Ну, чисто фактически Так, хорошо Четыре, уже есть четыре Может, они будут исследовать Теперь баиньки Теперь подъем и отплытие И пока мы плывем обратно Половим рыбу даже такую. А, половим рыбу, блядь. Места вообще нет. Половил, блядь. Красота. Ах. Ну, если бы не вот эта, конечно, мировотворенная игра. Кстати, насчет камней. А, нет, они не появляются из ниоткуда. Мне почему-то казалось, что я могу разбиться только из того, что ну, те же самые рифы появляются изнятку. Может быть, в дальнейшем будет что-то подобное, но... Фиг знает. Так, это тебе. До свидания. Теперь это сюда. Так, поехали. Отлично. Отлично. Отлично. Тебе нужны доски. И, И вот этот очищенный металл. Где взять очищенный металл? Фиг знает. Так. Там. А, стопай, стопай, стопай. А как же я это делал? Вот, исследование. У нас есть четыре. Так, этот занимает четыре. Это вообще непонятно, что это. Занимает три. Ловушки, сети. Ага, ну сети неинтересно. Удочки. Вот это вот уже поинтересные. Прибежные, океанские, вулканские, мелководные, мангровые, прибежные. Шестерка еще занимает. А, так она прям все изучает. А, чтобы ее изучить, нужно вот это изучить. А давайте. Как тебе изучить-то? я не могу ее изучить походу мне надо вот эту изучить блять бля. ну ладно давай тогда тебя изучаем и и все и больше ничего а и еще раз изучаем блять сука М -м -м. тогда чем мы еще изучаем мангровые прибежные прибежные мелководные океанские ну давай ладно тебя изучим Потому что мы тогда вот эту изучим и ее поставим просто и все а, по одному тратится. Ну, давайте так тогда. Убов вариантов немного. Не ну, покупать, честно, не, не сильно вижу смысла. На 4 чеки Или три. Три ячейки занимать. Или четыре. Ну, сложно сказать. Ну, пока что осталось еще два. Шесть штук. Тогда мы сможем купить себе более-менее нормальную удочку. Ну, поплыли дальше. Что? что у нас еще по квесту? Остальной мысль надо заплыть. Что, сколько у меня денег? 200 долларов? Хорошо Поплыли до остального мыса Так, ну здесь я прочищенный очищенный металл, металл Все равно ничего не вижу Может быть он дальше будет Может быть Но уже пора бы сплавать Так, там опулки какие-то Кумбрия. Так, драго это понятно. Так. А, мне, судя по всему, к причалу надо. Что у нас здесь? Ага, понял. Блин, а тут дерево. Ну, давайте к причалу сейчас остановимся. Так, отлично. Груды материалов. Это остров, на который можно... А, нужно поставить материалы Девушки строителю Два металлолома. Так, читай, пожалуйста. Два металлолома и два дерева. Хорошо. Отчалить. Так, где я тут дерево видел? Так, это не то. Вот там видел дерево. Хорошо. И два металлолома. Ну, поможем ей, что А ч уже это? Душой кривить недомогай. Вдруг и а она нам чем-то поможет. Все же возможно. Так. Все, здесь все. Так, что у нас здесь? Ой, металлолом поблизости. Надеюсь, здесь будет хотя бы парочка. Очень надеюсь, если честно. Отлично. Вот и еще один квест выполнили. Сейчас за одну спать лежу. Так, свет, пожалуйста. Так, ну здесь нам больше ничего не надо. Что у нас тут по квестам? Ну все, остается только у уехать сзади, побыть. Позади. И все квесты местные я выполню. Так, поехали. Раз... Два, три, четыре. Вы достали все необходимый материал, сообщите об этом девушке-строителю. А мы спать. Готово. Отчалить. Да не так-то страшно, что-то очкуешься. -то. Рыбу только поймаем единственное, да там по пути. Сможем? Конечно, поехали красоточка. Какая... Так, только вот так, наверное. Все, здесь все кончилось. Так, а нам сзади надо все это дело оплывать. Да, поплывем сзади. если где то очищенный металл найти. О, -о, о океанская. Ну, чисто фактически тоже можем поймать. Так, есть что-нибудь интересное? Уголь. Мбала. Блин, поймать ее, что ли? Вот мы таких еще ни разу не ловили, кстати. Блин, она уже пропала. Жаль. Скатов мы ловили. Вот мы ловили. А бронзовую акулу ловили? Фианты. Да, ловили. А, ну я чисто фактически на месте. Единственное только, что мне вот этот. А, во, свечение. Так, и что я сейчас достану? Походу придется рыбу лишить, когда я это достану. Очердание. Чего там? Учили. А может быть и сталь найду. Изысканный ключ. Так, хорошо. Все, задания кончились. Уголь, ну давайте поймаем. Наверное. Да, давайте поймаем. Сколько он? Три места занимает. Блин, ну а тут по-другому никак не расположишь. Только если тебя как-нибудь по-другому расположить. Ты тебя фиг по-другому расположишь, блин. А, о, можно. Отлично. Вот и отлично. Все, домой плывем. Подожди, я здесь какой-нибудь ключ. Кому надо отнести-то? Ладно, я думаю этому, мэру, по-моему нам не надо нам не надо нам не надо ну вот так вот игровой день не прошел как так мало всего успел сделать если честно прям реально мало пока тут доплывешь туда пока сюда блядь. пока то си боси реально помелочь он там читает у нас хоть книжку? Да, отлично Это хорошо Если интересно, а, что-то из энциклопедии и так далее подобное, Тоже пишите в комментариях Как минимум, можно будет прочитать Так, мэр Так, строитель, все готово Тогда не будем терять времени Отправляемся а, даже так, блядь, счастливо загнивать, большая ссорь, а мне пора, ух ты, блядь, мэр, чем могу помочь? Хочу спросить в других местах, что случилось с предыдущим рыбаком, понятно, это не ему, значит, а кому ключ, что, блядь? Его загнут, зверху, с глазами еще происходит, изысканный ключ, может быть, этому надо отвезти, так, надо поспать сначала, Ну, он там сам проснется. Так, я думаю, что это надо тому. Как раз мы нам все равно по пути. Бля, она все место заняла заранее. Все мое место. Очень удобная тема. А он плывет, да, когда? Да, он плывет, не останавливается. Рассматривать, что нам нужно. И смотрит очень далеко. Можно прямо аж заранее проложить себе путь и рода. Мы тут что-то блестим. Так Поехали Вы входите в дом коллекционера, он стоит в дальнем конце комнаты По-прежнему держит в руках свою книгу с серебром Кажется, ему не терпится что-то сделать Ну, принес мне что-то? Показывай! Вы даете ему ключ. Когда клеционер берет его в руки, по холодному металлу пробегает странный блеск. Части ключа, зубчики, верхушка будто бы меняются, становятся меньше. Он всегда был таким? Это все. А где замок? В его голосе слышится встревоженность. Похоже, фрагменты, которые мы ищем, унесло дальше, чем я предполагал. Боюсь, что куда дальше. В таком случае, с твоего позволения, я тебе немного помогу и облегчу плавание. Он перелистывает несколько страниц книги и что-то промочит себе под нос. Вас ослепляет вспышка, и вы отшатываетесь назад. Открыть способность спешка. Сверхъестественная скорость, но не бесплатно. Иди, мы нашли еще не все реликвии. Моя интуиция говорит мне, что течение могло прибить обломками на юго-восток по направлению к штормовым скалам. Первым делом отправляйся туда. Я отмечу место, с которого можно начать поиски на твоей карте. Еще что-нибудь? Не, нас не интересует. Так, выходим. Так, спешка позволяет сильнее разогнать корабль, но увеличивает панику и перегревает двигатели. Давай попробуем Ух ты, бля Панику-то увеличивает? Душевное спокойствие прочитано Считать больше нечего Куда нам? Стоп, это не то А куда мне девушку-то надо занести? Ну да ладно У меня же все покраснело, по-моему по Удобная штука, если честно по-моему, куда-то сюда. Здесь, по крайней мере, мне память не изменяет, что где-то здесь. Сейчас мы можем взорваться. Блин, я не могу вспомнить, куда ее надо было доставить, честно. Ну ладно, сейчас кружок, кружочек взмаханем. А, вот, вижу, куда нам надо. Надеюсь, что туда. Ну да, вроде других пунктов назначения нет Да блин, а то тут она... Еще бы хотя бы на карте бы отмечали, я не знаю Блин, мне так интересно, может корабль взорваться Но так все сильно краснеть, что я не думаю, ну, что мне кажется, что да Что двигатель может быть поврежден Но это очень удобная фишка Потому что ускоряет она прям знатно все, приплыли? А -а -а. Да, да, это мне не надо, спасибо, друг Дай мне немного времени, пока тут все обустрою, Будет желание заходить, тебе я рада всегда Открывать свои ящик с инструментами Достает горстку деталей Ну вот, они лишними не будут О, -о, О, еще как не будут Так, отлично, отдыхаем Нам сейчас еще далеко плыть. Блин, у нас уже время, на самом деле Ах. Блин, а что это вот за корабли, которые появляются Ночью Блин, доплым ли мы до туля? Да нету туда плыть и с ума сойдет. Мне интересно, что вон там есть. А Блин. Так. Вижу кораблик. Это прям судно. О, драгоценность. Блин, нет их смысла собирать, наверное, даже. Что это за корабль? Можно ли как-то... О, вы приближаетесь к стоящему на якоре кораблю. Видно, что здесь кто-то есть. Но встречаться вас не торопит. Позвать. Почти сразу же дверь открывается узкая заслонка. Вас впитывает пара безумных глаз. Кто здесь? Рыбак. Чего тебе? Просто проверяю, если с тобой все в порядке. А что? Помимо того, что я в порядке, какой там порядок? Мне нужно доставить эту посылку в малую соль. Но на меня охотится. Гигантский левиафан рыщет в местных водах. И я его видел прямо под кораблем. Он замер и пасть свою разину. Если бы не умечал на всех парах на мелководье, он бы точно сажал меня. И корабль со всеми потрохами. Дальше я мимо этих проклятых островов даже плыть не собираюсь. Давай доставлю, правда? А это выход. Хм, пожалуй. Давайте достаем, все туда плывем. Последний проталкивает через щель помятый конечно, сверток. Когда вы берете его в руки, он слегка хлюпает. С одного края сочится темная жидкость. Спасибо, добрый человек. Передай это докеру из малой соли. Не знаю, что он там, но... Да, я понимаю, что это звучит безумно. В общем, мне кажется, иногда тут доносится и два слышный шепот. А живой товар я перевозить не могу. У меня до этого условия нет. Так что, ну, будь осторожны с этой штуковиной. Ах, да, и вот это заодно возьми. Преодолеть все силы. Он снова что-то... Просовывать через двери. На этот раз книгу, которая с глухим стуком падает на палубу. Вы забирайте Как станет поспокойнее, сразу снимусь якоря. Давай в добрый путь. Хорошо. Так, сколько у нас места? Ну тогда, блядь, будем собирать эти самые. Все равно в малую соль поплывем. Один фиг. Надо тогда собрать все это мы. драгоценное. Раз уж плывем туда. Где там мы скорее -то? Он мне понравился очень удобная штука мне прям нравится так все закончилось что так мало запас урба еще так заносит класс прям всего поединички даже как то блин неинтересно так ладно попыли ой, -ой, -ой. Куда нам там? О, малая соль. Да, на На всякий случай. Достоверится скап. Ну, нам, получается, вот так надо плыть, да. Блин, успели ли я, интересно? До ночи, скажем. Ой, а паники-то она поднимать будет. У -у -у. Поэтому главное за вечером прямо сейчас на полных порах ехать. Так, там рыба, там очень интересного. Прям перед самым вечером я прям тоже стартану хорошенечко. Потому что скорость темнеет. И... оп! Все. Нам, ну, в принципе, больше ничего не надо. Ну, чтобы паники не поднимала больше. Потому что, как я понимаю, паника здесь ну, реально играет роль. Так Так, торговец. Так, сначала Вот так Так, теперь А, это мой трюм, хорошо, не понял А кому мне задать? А, вот докер Как день проходит? У меня для тебя посылка Посылка, ого, какая увесится, ну-ка, что там? Он берет большой сверток, осторожно ощупывает, затем подносит его к и прислушивается. Кажется, он доволен. Большое спасибо, а теперь извини и пожелай мне удачи. Он разворачивается и быстрым шагом уходит с печала, ничего не сказав, даже не заплатив. Вай. Ну ладно, мы книгу за это получили. Мы получили книгу с 10% не мешает запас рыбы при ловле удочкой и дает 10% сопротивления к панике. Да, блять, столько книг, столько книг. А вот на этом мы прекрасный день закончим, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, прилагайте игры для этого. Спасибо за просмотр. Пока-пока.